Из данного видео. Вы узнаете о новом электронном способе подписания договора найма для проживания в общежитии университета. Ранее вы могли подписать только бумажный вариант договора найма. Преимущества нового безбумажного способа. Это сокращение времени для получения услуги. Уменьшение документооборота на бумажном носителе. Быстрая оплата посылки. Отсутствие необходимости рассчитываться наличными средствами. А также возможность получить услугу на мобильном телефоне. Целевая аудитория, которая будет пользоваться данным сервисом. Студенты университета, обучающиеся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Для заселения в общежитие студента необходимо. Направить заявление. Дождаться результатов рассмотрения заявления. И в случае положительного решения, заключить договор. Произвести оплату в соответствии с договором найма жилого помещения. На данный момент все это стало возможно сделать в электронном виде. Иностранным гражданам, либо студентам, кому необходим бумажный вариант. Нужно лично обратиться в отдел платных услуг университета. Для заключения договора в бумажном виде. Остальные же студенты, являющиеся гражданами Российской Федерации, могут сделать это электронно. Три простых шага, которые необходимо сделать для заключения договора при заселении в общежитии в электронном виде. Шаг первый. Предоставить свое согласие на электронный обмен документами на сайте вместе. Для этого заходим в личный кабинет студента на портале вместе. По ссылке. ру Указываем логин и пароль от личного кабинета на сайте Вместе, которые вы получили при поступлении в университет. На электронную почту или СМС-сообщением. Осуществляем переход в левом меню личного кабинета, в раздел Обучение. Далее выбираем подпункт Заявление. Открывается страница Заявления. В правой части экрана находим кнопку Подать заявление и нажимаем ее. В выпадающем списке выбираем пункт. Соглашение на обмен документами в электронном виде. И жмем кнопку «Далее». Знакомимся с соглашением перемещаясь по сайту сверху вниз. В конце страницы необходимо выразить свое согласие, путем проставления выбора, перед словом «Да». И нажать кнопку «Далее». После нажатия кнопки «Далее» статус соглашения поменяется на «Подано». Переходим в разделе «Заявление». На ранее поданное заявление о предоставлении места в общежитии. Шаг 2: ознакомление и подписание договора. Спускаемся вниз перемещаясь по сайту и нажимаем кнопку «Ознакомиться с договором». Скачиваем документ и знакомимся с договором, пролистываем документ в формате PDF и после ознакомления закрываем окно. Снова спускаемся в конец документа и жмем кнопку «Подписать договор». После нажатия на кнопку, документ подписывается простой электронной подписью. Шаг третий. Дождаться письма на корпоративную почту со ссылкой на оплату и оплатить любым удобным способом. Спасибо за внимание.